Всем привет! Сегодня Станислав поднял у нас очередную интересную тему, да, про разрешение сторон, точнее, соотношение сторон и того, тому, чему там отображается, в общем. Э -э нет у меня сегодня возможности испробовать прямо это на дроне, как я обещал, да? То есть, когда есть, допустим, дрон, и сразу два смартфона. Один с 16.9, другой с 21.9 соотношение. Но хрен с ним. У меня есть старые файлы, в принципе, я решил на примере их испытать, показать точнее. Вот перед нами получается одна картинка. Вот этот задний фон. Сейчас я вам покажу его. Задний фон. Это с видео. Ну, скриншот с видео, с флешки. То есть при разрешении там 4К, да, там соотношение здесь 16,9 сторон. 21,60p. И... Тот же самый кадр, только с уже скриншота э, приложения. То есть вот я его выделю. Черт, таким темненьким, да? Чтобы его было видно. Соотношение 21.9. Это со смартфона. Там у меня пока, там хрень с ним, как говорится. Также скриншот. понятное дело, там я в таймер чуть-чуть не, не попал. Э, там может быть разница пару секунд, но не столь важно. Что мы видим? Казалось, да, вот то есть сколько оно меньше, да? Раз, тут меньше. И тут меньше. Чем при 16,9. Ну, как бы это логично, да? Потому что 21,9 это растянутое видео. То есть мы, получается, не видим то, что у нас снизу, и то у нас сверху. Все так считали. Но хрен там плавал. На самом деле, видео не обрезано, ни с каких сторон. Оно. Просто скукожено, если так выразиться, да, сверху и снизу, то есть видео не растянуто, а наоборот ужжато. Вот я сделал точно такой же файл, это уже взял от э, того же скриншота смартфона, просто растянул его вверх и вниз. Что из этого вышло? Сейчас я поменяю здесь местами. Вот, пожалуйста, поставлю прозрачно. сейчас буду менять. То есть он полностью соответствует файлу, который 16.9. Ну и картинки, да, я и говорю, у меня таймлапс немножко не попал в таймкод. То есть там буквально, может, секунду, да, немножко задержка. Но суть в чем? Оказывается, на смартфонах 21.9 просто видео сжато по высоте кадра. все, То есть мы постоянно видим зауженную картинку. Вот она. Вот она, зауженная просто картинка у нас берется так и заужается вот сюда. А по факту видим все ту же самую картинку, которую ну, показывает камера, да, снимает камера. Ок, с этим разобрались. А, к сожалению, этого кадра у меня нету с 16.9 да, смартфоном, что давно им уже не пользуюсь. Ну, я взял с другого полета. Не обращайте внимания, вот здесь по бокам у меня такие две обрезанные полосочки, Слева и справа. Просто телефон, оказывается, снимает не в 16.9, а да, получается, на 1080 точек. Поэтому немножечко он поуже будет идти по бокам. Ну, не столь важно. Не играет никакой важности. То есть он полностью в кадр да, попадает. То есть у нас но в приложении при стандартных телефонах, ну, старый при соотношении 16-9 мы получаем четкую картинку, всего того, чего записывает наш дрон. Но тут я задался вопросом, когда увидел вот это все. Да и так это было видно, очевидно, на телефонах. А полезный объем информации, который отображается на дисплее, разный ли он? Что такое полезный объем информации? Это к любому вещи и технологиям и так далее можно отнестись. Может загуглить, почитать. Это вот такого плана. Сейчас я верну картинку стандартную. С карты памяти. По факту это то, что мы видим на телефоне, который нам не будет заграждать менюшка телефона. То верхняя часть панели, нижняя часть панели, боковые, левые, правые и тому подобное. То есть, все, что мы реально видим ну, в таком-то плане. И вот получается... Сейчас тут поставлю это вверх. 16.9 давайте тоже вот так вверх. 12.9 мы нормальные. И тут нормальный. Просто немножко прозрачно сделаю. Что по факту нам дает полезный объем? Да, окей. Во-первых, 12-9 мы уже выяснили, что это ужато сверху и снизу. Но с другой стороны, мы видим больше информации. Точнее, не видим больше информации, а нам меньше заграждает различные менюшки приложений слева и справа. При этом, да, сверху-снизу немножко мы видим меньше. Но это все-таки за отношение сторон. Но с другой стороны, красным выделено это именно 16,9. Сейчас. 16,9 это... Ой-ой-ой. Это у нас... Вот это все. Это 16,9. Вот. То, что мы видим. Оно у нас зато меньше видно слева и справа информации Из-за того, что меню крупней. А крупней из-за того, что меньше разрешения. Это логично и понятно. Так что здесь спор может быть бесконечный. Что выгоднее, что лучше. Каждому свое. Каждому свое, как говорится. Да, действительно. Господи, где вот тут палитра-то вызвать? Слои, коррекции, эффекты. Вид. Ладно, хрен с ней, с палитрой. Каждому свое, как говорится. Что вам удобнее? Есть свои плюс-минусы. 21 на 9 минусы. Мы меньше видим сверху и снизу. Точнее, видим сколько же. Но полезная информация чуть меньше. И мы видим по факту всегда картинку немножко скукоженной. С того же сверху и снизу. Зато у нас больше информации слева и справа полезной. 16 на 9. ну, понятное дело, сам популярный формат. Соотношение сторон. Реальная картинка, без скукоживаний. Но зато полезной информации меньше, потому что разрешение меньше. Вот если бы был бы смартфон 16.9 при 4К, разрешение, я имею в виду, да, прям картинка 20, 21 на 60p, это был вообще огонь. Были бы... Э, сейчас я покажу, что примерно мы бы видели бы. Так, давайте это все уберем мы бы видели вот, вот, эти части, вот эти части, они были бы вообще вот, вот такого плана бы. Вот так они были бы. И вот это все было бы вот так. Так, давайте я верну вот эту часть сюда. То есть вот эти все части менюшки были вообще бы мелкими кто бы сказал, да, да ничего бы не видно было да все было бы видно, поверьте, глаз привыкает к... очень быстро к телефону И здесь полезный объем был бы вообще бы восхитительный это бы часть тоже бы уехала бы он туда бы, там меньше было бы, мельче вообще классно было вот, лучшее соотношение сторон 16.9, но при 4К разрешении всем спасибо, всем пока, ста здорово!